Уважаемые коллеги, приветствую вас из города Екатеринбург сегодня. Я здесь нахожусь в связи с переговорами с одним из крупнейшим поставщиком оборудования для светофоров, с которым мы обсуждаем возможность интеграции наших продуктов Лиза Плюс и Иннес Плюс в рамках пилотных и настоящих поставках Мы все знаем, что потенциал разработки и внедрения системы ASUD может увеличить раскрыть пропускательные способности хорошей сети до 20% Давайте это попробуем реализовать и Приезжайте на выставку Транспорт России, которая состоится 20 по 22 в город Москве, в гостиной в баре на наш стенд и будем это обсуждать. До встречи!